Здравствуйте, дорогие товарищи! В этот действительно замечательный день нас с вами ждет необыкновенная машина. Эта машина настолько необыкновенная, что мы даже решили снять сам момент ее прибытия, как представитель компании передаст ее нам с вами эмоции самые первые которые мы испытаем в тот момент когда увидим это чудо баварских инженеров бмв второй серии это не просто машина для многих это настоящая мечтает. знаете такой наркотик подскока в мир бмв Та машина которая даже на 16 дисках и на тряпочке уже будет замечательно к тому же вы сможете просто неимоверные вещи с ней делать ее можно чиповать пилить допиливать что угодно ну для этого естественно вы должны в ней шарить. если же у вас хватит сил и мужества взять бмв м2 это будет целый океан и можно в числе которых страх будет занимать далеко не последнее место слышите слышите вот она уже приближается она совсем рядом и я не буду портить момент сейчас я что бмв актив Турер! ты должен был привести купе кому интересен несчастный утюг актив Турер! ты сволочь мы не на это с тобой договаривались Вернись, сволочь, поменяй машину, сволочь! Блин, Роман, ты что привынул? Пошли, снимай. Я колоссально нравственно страдаю! Внешний вид активного туриста ужасенно нелеп. Спереди у нас идет маленький, коротенький капот. На этом же капоте у нас есть огромные фары, которые сделаны для того, чтобы подчеркнуть, насколько у нас короткий капот. Если смотреть на машину в профиль то сразу бросается в глаза нелаконичная огромная крыша. Она, конечно, добавляет удобства внутри салона, но при этом вносит свои 143 рубля в копилку уродства машины. Точно та же ситуация с дверьми. Они большие, просторные, удобные, чтобы попадать в машину, но при этом добавляют уродства машине. Переходя к задней части машины, хотелось бы отметить, что тут она выглядит получше. Хотелось бы, да не выйдет. Сзади у нас точно та же история, что и спереди. Маленькая попа, огромные фары. Смотрится это место. БМВ Active Tourer это первый переднеприводный БМВ, именно он с ней искал бурю эмоций и именно он стал причиной возгорания табуреток, стульев, диванов и всего остального, на чем восседают нештатные эксперты БМВ как переднеприводный бмв что это такое бесовщина отлучить от церкви запинать кадилом вообще кто это мог создать просто кишил интернет всевозможными такими вещами но инженеры бмв не обратили на это внимания и сказали просто Схавают. и действительно схавали в той же европе активных туристов просто пруд пруди. В чем же секрет успеха? Да все очень просто, мой замечательный друг. Дело в том, что эта машина создана не для тебя. Она создана не для твоей подруги, не для твоего друга, не для твоего отца, не для твоей мамы. Она создана для твоей активной, замечательной бабушки. Да-да, ты не ослышался, я действительно сказал, что эта машина создана для бабушки. Но не для простой, для активной бабушки, которая не сидит на месте, которая в первый день помогает дедушке мастерить новый сарай. Во второй день она засаживает 3 гектара картошки, попутно заезжая за внуком в другой конец города. И пока его ждет, вяжет ему трое валенок, две шапки и четыре носка. А в следующий день она заезжает в магазин, затаривает продуктов на всю огромную семью, включая третье колено и развозит по всем. И все это она успевает. Такие бабушки гораздо активнее большинства зрителей YouTube. И дай бог нам всем быть такими И вот если взглянуть на активного туриста Через призму мировоззрения именно такой бабушки То все становится на свои места Огромные двери, да и ляд с ними Главное, что через них удобно передвигаться Ее вообще не волнует, как они выглядят Слишком высокая посадка на сиденьях, скажете вы Да бабушка это не волнует Главное, отличный обзор, все кругом видать Бабушка контролирует все Огромные фары на корме Так это для того, чтобы всякие щеглы издалека Видели, что делает наша бабушка И не мешали ей на дороге Сам багажник, на первый взгляд, маловат. Но он таит в себе море всего интересного. Во-первых, довольно-таки большой органайзер под полом, в котором поместится все, что нужно нашей бабушке. Туда поместится набор для вязания, одежда для внучков и даже парочка конфеток. Сам багажник объемом 468 литров. Его хватит для того, чтобы положить сюда сверху кучу рассады, велосипеды все тех же внуков. далее. Если перед бабушкой стоит задача развести огромное количество картохи, которую она вырастила на своих трех гектарах земли, нашего багажника может не хватить. Но в таком случае легким движением руки с помощью электроприводов мы опускаем второй ряд сидений. И объем багажника возрастает кратно. И даже если в такой ситуации на что-то не помещается, мы можем использовать переднее сиденье и накидать картошки еще туда. Все, картошка поместилась, вся семья обеспечена. А сверху можно еще положить плинтуса для дедушкиного сарая. Второй ряд неуклонно следует нашей концепции активного бабушкиного туриста. Сзади можно расположить от двух до трех внуков. При этом даже если вы сюда трех внуков, они все будут пристегнуты, зафиксированы. И бабушка сможет волю понаваливать. Если же внуки уже в садиках, то на задний ряд можно посадить Нюрку и ее мужа Ваську. При этом для их удобства на заднем ряду будет подлокотничек и дефлекторы кондиционера и даже прикуриватель если же возникнет идея прокатить нюрку с хакалем куда-нибудь подальше так за город покататься километров на 150 эта идея уже не будет являться столь замечательной но при этом она все так же является осуществимой то как в этой машине открывается капот для меня стало на самом деле сюрпризом у нас есть рычажок, который мы как и во всех машинах дергаем один раз Потом, чтобы снять замочек, которые нужно обычно поддергивать внизу под капотом уже там, нужно еще раз дернуть ту же самую ручку. На самом деле очень удобно и классно. Открываем капот. Под капотом у нас есть мотор. Мотор стоит поперек, у него объем 1,5 литра. При этом он выдает 136 лошадиных сил, при этом активно используя все три своих цилиндра и турбинку. Нужно ли об этом знать бабушке? Не нужно. Ведь у бабушки есть дедушка который, в свою очередь, будет с этой безовщиной общаться, а бабушка будет заниматься важными делами. По посадочке, господи, посадка, конечно, не BMW-шная, не утопленная, то есть я чувствую, что я не не это, не ложу пятой точкой по земле. Вот при этом у меня отличный обзор. Вот видите, даже у нас есть боковые окошечки. Они здесь стоят для того, чтобы, если какой-нибудь щегол вздумает на красный свет сигануть нам под колеса, бабушка его увидит и затормозит. Бабушка видит отсюда все. Еще из плюсов нашей посадки стоит отметить то, что над головой достаточно большое количество свободного пространства. Это позволит бабушке воплотить абсолютно любую причуду ее домашнего парикмахера. Материалы в машине выполнены довольно просто, потому что у нас дешевая комплектация, но при этом добротно. То есть вот даже, к примеру, тряпочка вот здесь на двери. Она за 90 тысяч километров пробега ни разу не истрепалась и все такая же приятная на ощупь. Такую практичность бабушка обязательно оценит. В целом тут все стандартно по BMW-шному, то есть э, стандартная приборка, стандартная мультимедиа, все кнопочки на своих местах. Из того, что необычно, это немного переработанный рычаг КПП и вот такой вот у нас здесь есть бардачок непонятно для чего, но опять же, если смотрим со стороны бабушки, туда можно положить ставные челюсти или телефон или, ну, не знаю, что там еще у бабушек есть из повседневно необходимых вещей. По расходу топлива все на самом деле вполне себе, опять же, практично. То есть на сотню мы тратим примерно 5,9 литров по паспорту. В жизни, естественно, эта цифра другая, она составляет 7-8 литров. Если постоянно, долго и часто давить на педаль газа, как это делаем сегодня мы, то расход вырастет до 9 литров. Рулежка у нас, конечно же, типа BMW-шная, то есть на руль машина реагирует бодро, резко и весьма приятно. То есть вот именно баварские вот эти вот настройки, дух спортивного BMW в этой машине присутствует. Тормоза в машине точно так же, как и все настроено по bmw то есть все работает как надо. Вопросов у бабушки не возникнет. Все будет аккуратно, либо резко. В зависимости от ситуации, как это будет необходимо на дороге в конкретный момент. Шумоизоляция в машине выполнена отлично. То есть на скорости 60 мы чувствуем себя полностью отрезанными от мира. И это, знаете, такой уровень Машины даже получше, чем BMW второй серии. Ходовка также поддерживает ту же самую тему. То есть кочки мы практически не ощущаем на скорости. Лежачие полицейские для нас, ну, как бы, они как бы есть, но они абсолютно не проблемные. То есть они проезжаются спокойно. Ходовка однозначно зачет. Разгон, господа. Ну, разгон у нас по паспорту 9,3 секунды до сотни с нашим двигателем. Если взять комплектацию двухлитровую, турбированную, то разгон будет всего лишь 6 секунд. Что, конечно, уже гораздо веселее, но уже не настолько практично. А бабушке нужна практичность. Поэтому бабушка возьмет именно нашу комплектацию. Ибо вот эти вот все ваши разгончики, это все для молодых щеглов. Бабушка таким не развлекается. У бабушки внуки. Да, третий тазик, супа не пошел, я смотрел, слабовак-то еще. Активный турист во время движения и в принципе внутри толь же прекрасен, как и он умерзок снаружи. Вот внутри в этой машине все действительно очень хорошо выполнено. И вот лично я еду, и мне прям нравится. Я бы даже, возможно, взял себе такую машину, если бы она не была такая уродливая. Такой, как есть. Сама собой. Забавная штука в этой машине. Это, конечно, не только в этой машине, но просто наша команда столкнулась с этим впервые, это дворники то есть он не просто работает как это, у него там стоит дополнительный шарнит и он работает как такая вот изломанная нога лошади, которая пытается как-то почистить тебе стекло вот. смотрится это комично, особенно на большой скорости вот он как, как это делается большой скорость на самом деле страшно на него смотреть, задается впечатление что он сейчас отварится слава богу дождик уже практически кончился и нам можно на это не смотреть Круиз-контроля в машине нету, но здесь есть круиз-контроль для бедных. А, то есть тут есть такая кнопочка «Лим». Нажимая ее, мы как бы задаем лимит скорости, больше которого машина разгоняться не будет. Сколько бы мы на педаль газа не давили. То есть и тем самым, ну это типа круиз-контроль, но только ты постоянно давишь на педаль газа. На самом деле функция прикольная, потому что на дорогах в городе, где часто бывают ограничения и 30 километров в час, и 20 даже, где-то 40, ну, то есть постоянно за этим приходится следить. И данная функция на самом деле упрощает. Есть, ты видишь, что ограничение скорости 40 километров, ты выставляешь лим на 40, давишь себе спокойно на педаль газа, не переживая, что вдруг ты там разгонишься и нарушишь, и получишь штраф. Опять же, бабушка! оценит такое, потому что с ее маразмом она постоянно забывает, какое ограничение скорости на данном участке дороги. Открывание, закрывание, а теперь смотрите чудо-магия. Откройся, закройся, откройся, закройся, откройся. Как это работает? Работает это очень просто, ровно такие же кнопки есть у пассажира, и он может это делать когда и сколько хочет. Эта бабушка не оценит, потому что внучок, внучок, Прикорди, внучок будет дествовать этот тогда, пока не получит подзатыльника. На этом он успокоится. Да, сволочь! Наверное, на этом будем финалиться. Активный турист, он как людь декарь с острова невезения. Страшный снаружи и приятный внутри. Действительно, в этой машине абсолютно все принесено в жертву практичности. При ее создании никто не парился, как это будет выглядеть. Главное, как это будет использоваться. И действительно, машина очень удобна в городской езде, при выполнении каких-то повседневных нужд, даже в небольших путешествиях. Но почему же, несмотря на всю свою практичность, турист не прижился в России? Потому что за 2,5 миллиона действительно хочется не только... Практичность и функциональность с характером БВВ, но хочется получать эстетическое удовольствие от машины, которого Эктив не может выдать совсем. Именно на основании всего вышесказанного я авторитетно заявляю, что данная машина создана для активной позитивной бабушки. Но это не точно. Огромное спасибо, что досмотрели наш обзор до конца. Раз вы это сделали, то наверняка вам понравилось. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал, потому что это всего лишь начало.